Всем привет, и сегодня мы начинаем новую рубрику «Домены». Канцеллер .com это в первую очередь домен, и мы знаем, что он класс. В этом видео мы расскажем, что же такое домен и с чем его едят. С пюрешкой, с пюрешкой. Домен – это название сайта, которое пользователи видят в браузерной строке. Когда интернет был еще совсем маленький, доменов не было. Чтобы открыть сайт, люди водили IP-адрес сервера, на котором он находится. С ростом количества сайтов это стало быстро и непрактично, поэтому стали придумывать простые текстовые имена. IP-адреса никуда не делись, просто теперь их не нужно запоминать. Лицу сайта достаточно связать IP адрес сервера с доменом, чтобы сайт работал. доменные имена разграничивают на уровни, которые принято считать вправо налево. разделяют уровни доменов при помощи точек. первый уровень домена или доменную зону можно выбрать из списка существующих. придумать свою домен может, но это дорого. к доменам верхнего уровня относятся .com, .net, .ui и другие. вы привыкли видеть доменные зоны после последней точки любого домена. зоны доменов разделяют на общие и национальные. общие домены характеризуют направление Сайт, а национальный его привязку государств Второй уровень дом или основной домен является самым творческим. Именно его думать при регистрации доме. С этим уровнем больше всего сложно. Например, вы придумали название сайта, а оно уже чем-то занят. Вы можете найти владельца домена, связаться с ним и попробовать перекупить дом. Но, как правило, это сложно и дорого. Намного проще будет придумать свое название домена, которое будет свободно. Третий уровень домена еще называют поддоменом или суб Он находится слева от основного доме. Если основные если основной домен может быть только один, то поддоменов может быть хоть 100. На практике поддомены используются для того, чтобы придумать оригинальное название для какого-то раздела вашего сайта. Например, mail.google.com используется для проекта Google Почта, drive.google.com для оброчного хранилища. Для чего вам еще может понадобиться доменная и? На домене можно создать доменную почту. Например, почту нашего расчетного отдела billing@sevenceller.com. Название компании в адресе. Также, если у вас если у вас нет сайта? Вы можете зарегистрировать доменное имя и направить его на вашу страницу. Это подойдет, чтобы добавить в резюме или поставить. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, жмите колокольчик, чтобы не пропустить наши новые.